И я вновь приветствую вас, дорогие друзья, еще раз хочу поздравить вас с наступившим 2022 годом И поздравить вас хочу шоу-матчем между командой GMC и Opponents GMC это непосредственно Гай Модис и его команда, но и оппоненты это зайчики, мальчики-зайчики, судя по никнеймам, я так понимаю, там только мальчики и есть Оппоненты начинают в атаке. И выход на точку Б, видимо, для них оказывается весьма и весьма успешной задачей. Ну, или как минимум, вроде бы рабочей стратегией, Да, как вы видите, GMC не очень-то уж прям в силах сопротивляться. Однако Майами хороший э, хедшотик, очень хороший. Но второго хорошего хедшотика, к сожалению, не происходит. И вот точно вот так э, все это дело заканчивается, дамы и господа. Одни хедшоты от оппонентов. Атака пронеслась. На точку Б, ну, просто как ураган. Снесли все, что только можно было снести. И на табло 1-0. И давайте познакомимся с коллективами чуть-чуть ближе. За мальчиков, зайчиков, они же оппоненты, выступают из CPL. Юзер от бабули, старик, э, мама... Тут я не сумею, простите, прочитать. Не силен в японском... Корейском-китайском, не знаю, на каком языке это написано. Ну, а команда GMC, это Sexy Girl 1993. Такая Sexy Girl в самом рассвете сил, если можно так выразиться. Майами Гай Модис, верю в чудеса. И люкан, который, я надеюсь, собственно, проявит себя точно так же, как проявил себя его Он полный тезка. Разумеется, в одноименной игре Он был избранным, как вы знаете И одолел всех, кого только мог одолеть Хотя в оригинальной хронологии ему еще и шею успели свернуть Но сегодня не о Mortal Kombat, сегодня о Counter-Strike И у нас в Майами бреет двух соперников хедшотиками Выбивается при этом куча девайсов, к сожалению, до них не успевают добежать игроки обороны и раунд, который мог получиться максимально успешным, к несчастью покатился в тартарары благодаря стараниям всего-навсего одного, ну, мама, так и буду, наверное, его все-таки называть, в общем, того самого китайца, японца, корейца или кто бы он там ни был. Александр, ты это прямой э, из сервера стримишь или это демо? Э, это демо, да. Матч был сыгран еще в 30-х числа декабря. Но, как вы знаете, декабрь у меня получился достаточно занятой по времени. И, собственно говоря, э, было много трансляций матчей. из-за этого я не мог никак, в общем-то, попасть на два матча одновременно. Поэтому, как следствие, да, комментирую сейчас по записи. Ну, в результате 4-2 и у остальных 0-2. Красивая статистика у команды GMC. В скобочках, конечно, нет. Но это только начало матча, поэтому это не сильно нас омрачает. Ну, во всяком случае, не должно омрачать. Господин Сомчик, приветствую и вас, и вас с наступившим Новым Годом. Хорошего вам всего-всего-всего и побольше, что самое главное. Пусть будет всегда и во всем достаток, Счастья, любовь там... Ну и все, что, в общем-то, нужно человеку для того, чтобы считаться счастливым человеком. 3-0. Оппоненты забирают всю серию антиэкономических раундов, что не сильно удивительно. И вот теперь, дорогие мои друзья, появляются девайсы у команды GMC. Посмотрим, насколько серьезно Гай Модис а, поднатаскал своих ребят а, на девайсах. На девайсах. А, что я начинаю говорить. Конечно же, на девайсах и посмотрим, как сработает АВП, например, которая уже отстрелялась с точки Б, но минуса сделать не удается. Однако Секси Герл делает минус в ребрах и и CPL, к сожалению, погибает вот очень быстро и очень срезко. Э, срезко. Не обращайте внимания. <сёк> Праздники мне еще нужно тоже немножечко разговориться. Ну что, АВП по-прежнему пытается в смоках кого-нибудь найти, Майами разменивается на Миду, вот тут, конечно, размены не самое, как мне кажется, правильное решение от коллектива GMC, но, однако, окей, размен-размен, он все-таки как бы не потеря, просто так Численный перевес сохраняется, но сейчас Секси -Герл уступает в перестрелке Старику, однако, верю в чудеса, его не отпускает Далее очередной размены, Юзер, один против Двоих 82 хп, бомбы нет. ты в затылок просто отверю в чудеса. Вот так вот. Верит в чудеса и верит в то, что может застрелить своего соперника, не прибегая особо к каким-то а, сложностям. 3-1 в пользу оппонентов. Первый же девайсный раунд у команды GMC оказался а, профитным. Я считаю, наверное, можно назвать а, данный раунд профитным, поскольку все-таки в нем была достигнута победа, а это самое главное. Привет, братан, ты супер, Рустам, приветствую, спасибо большое, привет, брат, Саидов, Махмуд, приветствую, и тебя тоже, а, по-вашему, кто победит, а, я точно не знаю, поскольку не знаком ни с одной из этих команд, поэтому для меня, как и для вас, дорогие друзья, это огромнейшая загадка, я не знаю, кто в этом матче Окажется сильнее Ну а по первым раундам судить я все-таки не возьмусь Пока мне кажется рановато Майами <laughs> Ничего себе Какие хедшоты прилетают в дымочки Замечательные ну что, CPL один. девайс, к сожалению, у него нет, но есть хороший хэдшот по Майами. Однако остается, правда, 19 хп. Верю в чудеса. Становится последним, кто делает убийство в пятом раунде этой встречи. И на табло гордые 3-2. Ну, они, насколько, конечно, гордые, мы еще пока точно заявить. Лично я, по крайней мере, заявить не смогу. Для кого этот счет более горделив? Для команды GMC, которые начали успешный путь к камбэку. Либо же оппоненты, которые взяли пистолетный раунд за слабую сторону. Тут сложно предположить. Но, однако, матч уже весьма и весьма интересен. Если, конечно, он не скатится дальше в однокалиточное русло. Люканк и Гай Модис делают два минуса по CPL и Старику, но при этом теряют Майами. Но, опять же, два в одного разменно, как мне кажется... Простите, как мне кажется Ну, является нормальным Нормальным размером, разменом, простите Как минимум с точки зрения математики Гипно, приветствую Ну и вот здесь ошибается капитан команды GMC Однако, верю в чудеса, не ошибается. Отличный спрейдаун в смоки. и сразу два фрага. Не все успевают пробежать на точку Б из команды оппоненты. Остается тут только лишь от бабули. И верю в чудеса, какие-то прям очень и очень крутые вещи делает. Прям респектно защищает точку Б. 3-3. Статистика, как всегда, на ваших экранах, дамы и господа. Хочу взять себе за правило в начале каждого раунда показывать статистику, пока у ребят будет разминка. Но сделать это, конечно, будет сложно, потому что к этому нужно привыкнуть. Просто я некоторые свои матчи пересматривал. И, увы, к сожалению, не в каждом матче э, я часто показываю статистику. Иногда бывает такое, что я статистику не показываю аж целых 10 раундов. И я думаю, это все-таки неправильно. Верю в чудеса, в соло удерживает точку Б, делая три минуса, и команда оппонент, с, ну, дают какие-то разменные фраги, забирают и Майами, и Люканга, но при этом план выхода на точку Б оказался, ну, крайне... Негативно реализован, что ли. Однако хороший минус от юзера все-таки позволяет попытаться выйти на точку Б. Хотя здесь секси Герл и ФАМАС в упоре вещь тоже достаточно опасная ошибка от Гая Модиса. К сожалению, грубейшая ошибка от Гая Модиса. И тут только. Ой-ой-ой. Ну, я думаю, вы, наверное, поняли прикол, дамы и господа, да, то, что сейчас произошло. Если не поняли, то на всякий случай объясню После того, как закончились патроны в ФАМАСе Внезапно Секси Гёрл достала USP И попыталась прострелить через Парапет Хотя, конечно, USP его не простреливает Но тут уже просто, знаете, хоть чем-то Хоть чем-то, но надо же было попытаться Убить соперников В результате, бесподобный раунд В самом начале для команды GMC Оказывается, неожиданно Ну... Максимально плохим, давайте скажем так По результату победы не достичь И еще и более того, удар по экономике получен Очень и очень капитальный CPL забирает верю в чудеса Гаймодис минус старик И вот тут вы могли сейчас заметить кучу убегающих игроков атаки в сторону банана То есть по идее точка Б, Но только по идее Как бы стяжку на мидл и выход на точку А Ну никто не может отменить, я так думаю Каймодис в поисках соперников, но пока никаких соперников не находит, видит лишь изредка прилетающие гранаты и атака, что делает атака? Атака пока нерешительно настреливают позиции под спотом Б. При этом, хочу обратить ваше внимание, дорогие друзья, CPL с бомбой вместе сейчас направляется на точку А, где уже находится тот самый «Мама-китаец», «Японец» или как его там зовут. 4 в 3 перевес, численный на стороне команды GMC. Правда, очень и очень ненадолго. Минус от «Мамы» по И «Майами» остается под точкой «А» в Сол. Но сумел справиться и забрать вот, ранее упомянутого мной игрока «Атаки». CPL в сайде и бомбу поставить пока не успевает, однако от бабули дает нужное количество времени своему товарищу по команде для постановки бомбы и за 2 секунды до конца раунда бомба все-таки установлена. Теперь ретейк 2 в 2 и вот вопрос, насколько он будет успешным. При учете того, что у Гая Модиса хоть и есть дефьюз киты и девайс, но нет лайфбара и его, как вы видите, предательски убивают, а секси герл, ну, слишком уж почему-то далеко прожимает Shift. Можно было добегать до арки, как мне кажется, и без шифта, выигрывая тем самым секунды 2-3. Но глобально, конечно, это навряд ли помогло бы победить в раунде. Скорее, просто это дало бы возможность поучаствовать в перестрелке. 5-3, дорогие друзья, в пользу по-прежнему оппонентов. Саня, чат, добрый вечер, всем хорошего просмотра и настроения, пишет Виктор. Витя, приветствую, с наступившим тебя праздничком, и тебе тоже Огромного-огромного хорошего настроения и самого крутого приятного просмотра <смотра> Если можно, конечно, выразиться, самый крутой приятный просмотр Это как-то странно звучит, как мне кажется, но думаю, ладно Учитывая факт того, что сейчас праздники, можно сказать и так Теперь у команды GMC снова нет денег и вынужденный экономический раунд Естественно, с Диглами, юспиком двумя юспиками, простите И Майами, все-таки, кстати, деньги на М-ку эм сберег а, Спорное ли решение в приобретении одной м эм Я считаю, да, спорное Но может ли оно оказаться грамотным? Ну, в теории, да В теории, мне кажется, даже и от одной м эм можно выиграть раунд. Но тут, конечно, должны сойтись звезды а звезды, видимо, не сойдутся. Гаймодис э, дает леща юзеру. Но, правда, это лишь разменные леща. Далее минус от старика, и точка Б все-таки падает. Ну а в чем должны были сойтись звезды? Спросите вы, так я вам отвечу. Как минимум в том, что игроки атаки должны выйти на ту точку, на которой находится эта самая М-ка. И здесь команда оппонентов выбрали точку-то правильную, они пошли на спот Б, в то время как э, м -ка сидел на малых коврах в листочке. А, но вы посмотрите, что делают GMC, они просто в наглую забегают на точку, пытаются делать какие-то размены, и им удается делать какие-то размены, дамы и господа, верю в чудеса. Садится на дефьюз, но времени нет. Но, к сожалению, времени все-таки не остается. <смех> CPL уже в наглую пытался порезать своего оппонента, но здесь как бы и без поножовщины все было на самом-то деле уже ясно. Счет 6-3 в пользу оппонентов, и вот как-то ребята разменялись тремя взятыми раундами. Изначально оппоненты взяли три раунда, далее GMC взяли три раунда, и еще далее снова оппоненты берут свои три матчпоинта. Так, что же у нас здесь э, в чатике пишут э, У меня такой вопрос, Таджикистан когда играет в КС 1.6? Ну, этот вопрос надо все-таки задавать, наверное, сборной Таджикистана, а не мне Я-то как бы ответственности за игры сборной Таджикистана, увы, не несу Ребят, вы уж должны меня понимать Тем временем, размены И снова математически они, конечно, выгодны команды, команде GMC Насколько произойдет успешная реализация тех самых разменов вот тут вопрос куда более серьезный. Uh, так как неоднократно GMC разменивались в плюс, но проигрывали раунды. От бабули минус Гай Модис и под точку Б, видимо, снова будет выстроен раунд у мальчиков-зайчиков. И я не могу сказать, что это неправильное решение. Здесь, по сути, только один игрок обороны, но Люканг может, он же избранный, черт возьми, он может сейчас очень сильно под подпортить нервишки своим оппонентам. Однако его убивает мама Хинг Джао, или как там... Как-то так, короче, пишется Верю в чудеса, разменный фраг, а бомба установлена на точке А Доброе утро, как говорится, это фейк Минус от CPL -а. ой, угадал Я только хотел сказать сначала, а будет ли минус от CPL. -а? И да, черт возьми, будет Будет, да еще какой Ультра крутой. 15 хп и соперник уже, видимо, ничего не успеет сделать, э, так как, ну, не по времени, не по таймеру здесь что-то делать. Нужно сделать фейк. Ну и за этом фейк, собственно говоря, естественно, раунд горит. Горит он с какой точки зрения? Э, либо не останется времени на дефьюз после перестрелки, а, ну, либо же банально его убьют. Во время попытки раздефать бомбу ну, собственно, так и произошло Его убили, когда он сидел и в наглую пытался дефать э, пачку А счет тем временем становится 7-3 И тремя взятыми матч -поинтами. В этот раз оппоненты не ограничиваются А привет из Нукуса, пишет Тока-Тока Тока-Тока, товарищ И вам тоже большой привет И Нукусу тоже-тоже огромнейший Привет, ребята, играющие в Counter Strike там очень и очень сильны. Экономический раунд от GMC и попытка поджать банан оказались тоже малость, самую малость неуспешными. А, поэтому тут можно, конечно, попытаться, в общем-то, проанализировать. В целом, нужно ли было пушить или, может, стоило остаться на каких-либо... В застакованных, скажем так, позициях где-то на точке А или же на точке Б. Просто ждать можно, но давайте не будем. Кстати, хороший очень сейчас выстрел со снайперской винтовки от Гая Модиса был. Он никого не убил, но попал сразу в двоих одной пулей. И в юзера, и в бабулю. Ну, точнее, от бабули. Но в итоге два минуса без потери лайфбара для команды GMC. Начало очень и очень многообещающее. Ну, тут, конечно, опять же вопрос реализации... И вот а, снайперская винтовка в руках Люканга, как вы видите, да? И вроде бы. И вроде бы поставлено было АВП на такую большую дистанцию от а, выхода в ребра, чтобы в случае чего пробегающего игрока Люканг а, попадал в пробегающего. Ни хрена себе. А, вы видели? Ну, я же говорил, он избранный. Он, черт возьми, избранный. Об этом говорил лорд Рейден. Все мы это должны прекрасно помнить. Я думаю, Mortal Kombat, как минимум, ну, с этой вселенной знакомы большинство. И поистине, поистине избранный уничтожил сейчас э, силы внешнего мира. Санчес, привет от Человека-паука с России. Лайк уже принес. Константин, приветствую. Приветствую. Нифига в седьмом раунде была ХАЕ, а, война ХАЕ гранатами. Да, это излюбленная методика любых команд, играющих карту Инферно. Постоянно здесь всегда идет войнушка с гранатами, как в снежки. Ребята играют, это замечательно и очень-очень прикольно. Ребятушки, чатик вижу, много написали сообщений. Отвечу вам чуть-чуть позже, но пока у нас, собственно говоря, идет 13 тринадцатый раунд и... Не мешало бы как-то, наверное, уделить ему немножечко внимания. 78% своего лайфбара уже Майами где-то растерял. Но, однако, было снято даже больше. В процентном содержании Там 89 и 20, аж больше 100 хп Было снято с команды оппонентов И наконец-то первый минус все-таки Случается спустя практически Минуту с начала раунда И минус этот делает Гай Модис Правда остается всего-навсего 4 хп Но важно, уже есть энтрифраг И тут как-то надо... Uh, все таки не отдаться, это самое главное, потому что АВП, ну, это, как говорится, АВП. Верю в чудеса, минус юзер, и здесь уже попытка заходить на точку Б, естественно, не должна быть попыткой, а должна быть реализована как можно скорее. Uh, в противном случае... <coughs> Простите. Uh, в противном случае, ну, тут можно не надеяться на победу в раунде, потому что 20 секунд... До конца онова остается Здесь, конечно, по-прежнему численный перевес сохраняется Гай Модис убивает Сипиэла 11 секунд до конца раунда А бомбу-то... А бомбу-то до сих пор еще не взяли игроки атаки Она где-то, суть по всему, выбита От бабули отличный спрей И за 2 секунды до конца раунда Вновь успевают поставить бомбу Игроки коллектива оппонент но это прям что-то, знаете ли, уже из ряда вон выходящее Дважды за 2 секунды до конца раунда Победа в этом самом раунде достается, потому что, ну, здесь видно, никакого ретейка не будет. 4 хп у Гая Модиса — это, в общем-то, не то количество хп... <laughs> это не то количество хп, которое нужно для того, чтобы затащить. Но при этом, при всем, желательно было бы, конечно, и не умирать. Ну, ладно. Потеря снайперской винтовки — это, конечно, огромный-огромный минус. Но еще пока что не, не явная гибель, так скажем. Так, эм, Володя, Володя, приветствую тебя, как у тебя настроение с наступившим тебя Новым Годом, как у тебя вообще дела, рассказывай, рассказывай нам всем интересно Так, я думаю, почему комментатор говорит, верю в чудеса, каждый раз, два или один игрок остается в команде GMC А потом ник увидел, а, -а, -а, -а, -а, -а. <с <naprawdę> <с <bullshit> вот оно что Да, действительно, есть игрок у команды GMC с таким никнеймом Как раз вот он и, видимо, как раз он сейчас и должен будет остановить выход на 20, если таковой все-таки начнется. Но оппоненты не очень любят разыгрывать точку А, как вы можете заметить. Им как-то все время интереснее разыгрывать точку Б. Вот, ну, вот мне так рисуется такая картина, потому что что не раунд, то точка Б. На точку А выходит только если на Б какие-то сложности. А у команды GMC, кстати, на точке Б все далеко не так радужно, как хотелось бы поскольку поскольку вот вы сами сейчас видели как Гай Модис э, находясь на точке Б улетел очень быстро тайминговая или не очень флешка от Люканга неважно и Люканг делает свой э, царский велосипедик попадая в Юзера но погибает все-таки от рук старика это такая знаете своего рода отсылочка к э, Mortal Kombat Deadly Alliance э, где все-таки чемпион э, смертельной битвы был убит тем временем у нас численный перевес скатывается на сторону оппонентов И теперь снова точка Б или не снова точка Б пока не ясно Но нет, это все-таки точка А Бомба через ребра проходит и устанавливается непосредственно в самом сайде на точке А Секси Герл и Майами вроде как вдвоем И здесь есть минус от Секси Герл Но опять же, если какое-то логическое зерно в попытке ретейка? Мне кажется, честно сказать, не очень. 20 секунд до конца раунда, ну и позицию игроков атаки. О, просто уволил сразу двоих, 10-4. Слишком жестко, слишком. Так, с наступающим рождеством Константин и вас тоже с наступающим рождеством. Да и не только вас, Константин всех, кто сейчас находится на трансляции и смотрит в записи тоже вас всех с рождеством. Кстати, у нас теперь пауза от коллектива GMC. Согласен, ребятам есть что обсудить. Оборона была сыграна ну прям очень так себе. Какой персонаж тебе нравится в Mortal Kombat? А, ну, наверное, все-таки я бы отдал предпочтение Бихану, а, то есть старшему Сабзиру, то есть который был в самой первой части Mortal Kombat а и во всех последующих участвовал в виде Нупсайбата. А, Наверное, все-таки я бы топил за него, потому что, ну, не знаю, мне его история нравится, ну, как-то вот больше всех. Такой великий герой э, Царства Земли, но, увы, скатившийся и был, будучи оскверненным кванчи, становится... Вообще очень важной персоной на самом деле в лоре всего Mortal Kombat. Ну, ладно, опять же, давайте об этом обсудим как-нибудь на какой-нибудь другой трансляции. Например, на трансляции по Mortal Kombat, которая рано или поздно наверняка будет на моем канале. Сань, в этом году что-то есть на горизонте из серьезных игр, не КС. Да, в этом году будет пройдена э, вся антология Borderlands, а, первый, второй, третий, а также будет пройден Ведьмак третий. Но это пока что из прям таких супер-супер тайтлов. Пока что все. Все прям приоткрывать не буду. Ну, Витя полностью согласен. История горячо любимого многими Ханзу Хасаши. Естественно, тоже это отдельный вид искусства. Полностью согласен. но просто мне не очень нравится Скорпион, потому что он совсем-совсем не умеет контролировать свой гнев. Особенно, ну, в МКХ. Собственно, все было прям ясно и понятно. Гаймодис Минус мама Как это ужасно звучит, Гаймодис убивает маму Ну, разумеется, вы понимаете, да, что мама это никнейм А не чью-то там маму он убивает Верю в чудеса, делает еще один минус И дальше два минуса от игроков команды GMC И пауза пошла на пользу коллективу, обороняющемуся Первая потеря Хотел только сказать, что раунд вроде бы заканчивает без потерь но с одной, по сути, с одной всего-навсего потери, удается выйти на счет 10-5. Ну, я считаю, конечно, для обороны 10-5 проиграть, это прям, ну, слабенько, слабенько. Однако, все будет зависеть от того, какая атака у GMC. И, конечно, не менее важно будет учитывать э, то, как будут обороняться оппоненты. Может, там обороны вообще как таковой нет. Так, что же там у нас дальше? Так-так-так-так-так. Ой, там большое сообщение от Володи. Сейчас прочитаем. Так, пока у нас пистолетка не оппоненты... Оппоненты. Оппоненты очень хорошо начали эту пистолетку. Мне тут просто даже сказать особо нечего. Хоть и был размен, но по лайфбарм игроки атаки начали проседать абсолютно на ровном месте. Вообще еще толком никуда не выйдем. Майами. 72 хп оставалось, но два минуса. Хаешечка, такая себе хаешечка прилетела, однако, все-таки выигрыш за СПЛом, и это 11-5, дорогие друзья, пауза от команды GMC, вторая по счету, действительно нужная тоже, пистолетка не зашла, экономики нет, и надо придумывать, как менять... Сложившуюся ситуацию. Так, привет, Сань, спасибо большое. И тебя уже с наступившим и с наступающим Рождеством. Да, делишки, потихоньку. Работа наконец меньше стала. Татуху на полуруке О, Володя! Ну-ка, жду фотку. Жду фотку в ЛС. А, я вот все никак не дойду. Не поверишь, блин, уже целый год все иду в тату салон, но вот все никак не дойду. Как бы вот кто бы меня б заставил туда или просто взял бы и отнес бы меня туда? Не идут у меня туда ноги, и все. Пожалуйста, не говори секси-герл, у меня рядом родители. Многоуважаемые родители из-за телоха. Надеюсь, я правильно прочитал. Не серчайте, пожалуйста, но это никнейм игрока, и я обязан называть человека так, как он назвал сам себя, поэтому не обессудьте. Так, привет, Саня, с Новым годом, Амак, приветствую, и тебя тоже с наступившим праздничком. А шторм? не пробовал играть? Норм игруха? Нет, не доводилось, Константин, в такую игру не играл. А мне нравится Рейден, пишет, Адис. ну, как бы, конечно, бог грома, естественно, он не может не нравиться. Он и мне тоже нравится, но просто больше, большую часть моего сердца занимает ледяной старший ниндзя. А я за Рейном молнии спамил и так проходил. Ну, Рейн это тоже, кстати, да, отдельный, отдельный вид приколюха. Ну что, экономически у команды GMC и, на, на удивление, под покровом смоков удается занять ковры и тихоря выйти на точку А. Ну как тихоря, Разбив лицо бабули. Господи. Гай Модис убивает маму. Сейчас кто-то разбил лицо бабули. Что это за игра? Простите меня, пожалуйста. CPL минус Люканк и у нас тут юзер что то немножко потерялся, не хочет играть вместе со своей командой. Хочет стоять АФК. Ничего не хочу, потому что у меня сегодня праздник, и я хочу просто постоять АФК. И, верю в чудеса, 8 хп, первый, кто участвует в контактах, однако эти самые контакты, ну, естественно, являются успешными для команды... GMC, так как оппоненты Попросту до точки даже и дойти не успели Вот вам сразу отворот-поворот Вроде бы второй раунд И вроде бы экономический для атаки Но согласитесь, какой Интересный раунд да? То есть задумка-то вроде не сверх Какая-то непредсказуемая Прокидали полторашку, прокидали второй Мидл и заняли ковры Ну и просто щелк Отщелкнули бабулю и спокойненько зашли Отщелкнули бабулю Я не могу нормально это произносить но, в общем, отщелкнули одного из игроков обороны и потихонечку зашли, поставили бомбу, выиграли раунд. Неплохо, неплохо во всяком случае. Ну и там, конечно, да, с экономикой у оппонентов э, все может быть плохо, но только в случае поражения в данном раунде. То есть, если они отдают в 18-й раунд, тогда, да, денег на 19-й не останется. Пока же какие-то девайсы все-таки есть. И это, ну, вроде бы худо бедно может позволить играть. А вот кому-то даже и девайсы не нужны для того, чтобы убивать своих соперников. Юзер попадает в Майами. Попадает, кстати, очень болезненно, но не убивает его. И это важно понимать, то, что минуса все-таки сделано не было. Мама и Старик остаются вдвоем. А, старик при этом где вообще, кстати? А, Старик на точке А, 8 хп. Ну, здесь, мне кажется, надо сейвиться. Ну, и, в общем-то, мама, наверное, тоже бы лучше уходить все-таки на сейв. Так как потеря Фамаса... Не компенсируется ничем в следующем раунде. Вот старика убили. А, мама, ну, естественно, по информации разменивает а, погибшего товарища по команде. Но надо определенно уходить сейвить девайс. Тем более а, в спине есть автомат Калашникова, который лучше было бы подобрать и засейвить вместо Фамаса. Ну, это, конечно, дело, собственно, игрока обороны. А он, видимо, не хочет этим заниматься. Переждал, но ну и Калаш все-таки засейвил. Кстати, два игрока атаки также... Переждали и тоже засейвили калаши Тем временем 11.7 И это прекрасно, потому что какой-то камбэк начинается И как вы можете заметить, у оппонентов тоже есть слабая точка Это точка А На самом деле, точка А, как мне показалось Из того самого экономического раунда Слабее, чем спот Б Здесь вроде даже при наличии... Частичного девайсного раунда. Оппоненты хоть какую-то борьбу еще на точке Б пытались навязать. Точку А они отдали вообще без боя против пистолетов. Гаймодис! Гаймодис! Это энтри-фраг в исполнении капитана коллектива GMC. Ничего себе. Мама. Легкий минус по ответному... По ответному, простите. Легкий ответный минус по капитану вражеской команды. Ну и далее еще один минус по Люкангу. Непонятно, почему GMC решили, что сейчас было бы самым адекватным решением открываться на банан по одному... Ну да ладно, верю в чудеса, минус на 20, и Секси Герл делает минус на банане Таким образом, игроки обороны как бы отрезаны друг от друга Ну и мама, в общем-то, находящаяся на споте Б, понимает, что бомба будет установлена не на той самой точке, на которой ему бы хотелось Но ну, а поэтому, собственно, меньше трети лайфбары, естественно, обрекают на сейф игрока обороны И, естественно, раунд-то достается команде GMC а это уже немного мало, дамы и господа. 1.8. Саня, ты что хочешь набить? Есть не секрет. А пока не скажу ведь. Пока... Ну, не скажу. Скажу в личные сообщения. В ВК напишу. Вот так. Н не для широких масс так скажу. Ну, просто чтобы вопросов не возникало. Ну, самое главное, вы должны понимать, что там ни кочегара, ни бабочки, ни что-то там такое, там уголь в топку никто не закидывает, так что все нормально. Ну и, конечно, ни какие-то там наколки с понятиями, нет, абсолютно нет. Ну, скажу чуть позже. Да, кстати, здесь Володя ответил, что пока сделал только контур, и 13-го закрасит, и 15-го скинет. Володя... Поймал на слове и буду... Э -э буду ждать. <свят> Наверное, логок на FTV или КС. Но одна, кстати, татуха есть, связанная с КСом. Но, глядя на нее, никто не поймет, что она вообще связана с играми. Как бы это такой, скорее, сакральный смысл для меня. Пять игроков команды GMC сделали уже два фрага по своим соперникам. И снова крушат и ломают точку А. ну я же сказал, что у команды Сапа... Сопо... Э -э я же сказал, что у команды оппоненты есть явные сложности с удержанием как раз-таки такой точки Минус от мамы, а точнее 4 минуса от мамы спасут данную ситуацию Ну, либо же очередной сейв, как и равно в предыдущем раунде В общем, такое, конечно... Не каждый угадает, да, что и как вообще здесь будет, но тут-то угадывать ничего не нужно. Четыре фрага он, если и сделает, победы в раунде все равно не достичь, потому что, ну, на ретейк он, как вы видите, не пошел. Спрятался на небе, кстати, сейчас, возможно, к нему кто-нибудь здесь на огонек-то и залезет. Но если кто-то залезет, то это, конечно, будет проблема того, кто полез так высоко, потому что падать будет больно. Ничего себе Верю в чудеса, не останавливаясь Просто расчехляет деглуху и в лоб Бабах Здорово, Ижби... Бишкека, Народ, всем доброго вечера Рустам, приветствую и Бишкек тоже Огромный-огромный привет Что это за турик или что? Это шоу-матч, товарищ, оставь меня Команда оппонент против команды GMC Просто ребята решили выяснить Свою силу на деле Так скажем Прокидка. Сумасшедшая прокидка. Точки Б. Очень огромное количество гранат. И здесь просто все потерялись в дымах. Ух ты, какой хэдшот отсипела. Но заканчиваются патроны. Два минуса от команды GMC. Закон... Законтрить смогли а, игроки обороны. Только один минус. Пока что. Мама открывается в рукав. Отличным хэдшотом по секси Герл. -а. Далее ситуация уже равная. Три в три. Хороший выход на префе. Минус Люканг. Но тут миами ничего себе! Ничего себе! Вместе с Гаем Модисом, с капитаном команды Майами в паре останавливают ретейк от оппонентов. И это 11:10. 10 А вот тут, кстати, уже шутки шутить-то не совсем уместно. Со счета 11:5 5 Команда GMC не совершали ни одной ошибки. И на табло, как вы видите, уже 11:10. 10 То есть, спасибо, Сань. Всегда, пожалуйста. Если... Так вот, так вот, ни одной ошибки пока совершено не было. Ну, может быть, они и были. Я не выгораживаю, ребят, ни в коем случае. Но они справедливо, очень справедливо... Играют действительно круто, потому что они не отдали ни одного раунда из ближайших пяти. Но, однако, сейчас раунд начался немножечко комом. Как обычно, я похвалил команду, и они мало того, что энтрифраг не сделали, так еще и два минуса в свою команду схватили. Но дали размен хотя бы на одного, и я поэтому не люблю хвалить команды. Так, я в Mortal Kombat 3 на Сегина, ну, двумя атаками зажимал. А, ну да, я помню его могучая комбо четыре раза на кнопку С. Это я помню. Даблкил от мамы, но здесь уже... Видимо, не, не о чем разговаривать. Минус по CPL от Гая Модиса, ну и вот уже... И вот уже максимально неудачные тайминги, под которые попадает Гай Модис. Убирает ствол с ребер, и из ребер сразу ему прилетает по куполу. 12.10. Ахи, приветствую, и большое-большое спасибо за новогодние тепленькие пожелания. Огромное спасибо, и тебе тоже приятного просмотра. Вниз-вверх, кстати, тоже была такая, да, это телепортация, а еще вниз-вперед, а, если я не ошибаюсь, да, он кидал облачко, и это самое облачко не давала сопернику ничего кставать и бить, и блокироваться, это вообще было слишком имба. Теперь же, дамы и господа, выход на банан АУК появляется в руках юзера Он на этом Ауге успевает забрать двух оппонентов Мне всегда интересно, зачем покупать АУК в 1.6? Но ведь в 1.6 он ну прям очень и очень... Сырой девайс. Нельзя его назвать адекватной пушкой. А вот адекватной пушкой можно назвать а, товарища с ником а, Мама. но здесь флешка. Следом, вторая. Очевидно, конечно, что Майами таким образом соперника бы не ослепил. А, но факт остается фактом. Он его просто отогнал на более удобную позицию. 13-10. То есть не всегда нужно раскидывать флешки, на самом-то деле. Их нужно раскидывать всегда при выходе. Но конкретно в этой ситуации... Ну, лучше было бы, не я не знаю, куда угодно Можно было уйти на мидл, выкинуть эти флешки туда Можно было вообще их никуда не кидать Потому что, ну, они только загнали игрока обороны Как я уже ранее сказал, повторюсь В более приятную позицию Верю в чудеса Вот кого угодно ожидал сейчас увидеть минус Но не человека с деглом Ожидал от калашей, от эмок, от кого-нибудь еще Но приятно порадовал игрок с пистолетом Гай Модис, минус CPL, юзер, ответный минус, снова Гай Модис. <coughs> Простите, дорогие друзья, приятно, когда капитан э, включается в матч и продолжает все-таки подначивать свою команду к победе, ну а тем более, если он еще и кучу фрагов делает. Верю в чудеса, снова, он же сделал первый фраг в этом раунде, он уже сделал и завершающий. 13-11. Я вторую хочу, но не сейчас, может, через годик сделаю. Ну, почему бы и нет, да, Светлана Андреевна? Тем более, если еще и муж даст на нее деньги, да? То, конечно, тогда можно делать татуировки сколько угодно. Наверное, будут допы, пишет Константин. Я, кстати, не удивлюсь. А, да, еще же была у него атака клона, когда клон... вы. Перекидывал его через себя. Это было что там, вперед-вперед, С, если я не ошибаюсь, или как-то так забыл. Забыл уже. Давно не играл третий Mortal Kombat. Надо как-то играть, поностальгировать. Гаймодис и верю в чудеса. Ну вот ребятушки вместе с Майами разбирают соперников на точке Б и. И... Все, просто некому здесь даже оказывать хоть какое-то сопротивление. Бабуля, последняя. Вернее, от бабули последний. И тут, собственно, в лайфбаре полосочка не полная, но, конечно, больше, чем наполовину заполнена Тем не менее, три оппонента, и это, знаете, уже страшно А еще и на отсутствие дефюски китов Ну, первый минус ну, второй минус. Ну, давай еще третьего забери. Молодец. А раунд все равно выиграть не получится, потому что Don't be loser by diffuser, дорогие друзья. 13-12. Но справедливости ради я хочу отметить, что от бабули провел ретейк замечательно. Были бы диффуза, еще можно было бы даже и за победу побороться. Чувствую, мое паучье чутье не подводит меня А вот это мы, Константин, сейчас и проверим как раз Но статистика, кстати, уже очень-очень интересная Есть ребята, которые уже по 30-ке настреляли 33 на 16, верю в чудеса Мама 34 на 13 Прям какие-то просто головокружительные цифры 30-ку даже я далеко-далеко не каждый матч настреливал Когда активно играл в Counter-Strike 1-6 и вообще такое, не знаю, может там в неделю Раз-два случалось всего ну тут прям Молодцы, молодцы, экшена много а, Куча опять же фрагов на точке А И в общем-то бомба устанавливается Именно на ней, кстати, куча фрагов Не в исполнении команды оппоненты Ну вот только сейчас, конечно, второй Подъезжает от СПЛа Ну 22 хп и 27 Вовремя удается выйти в спину, верю в чудеса И равная, абсолютно равная Ситуация, дамы и господа, 2 в 2 Но СПЛ, правда... Настолько далек от точки, что на нее можно, в общем не бежать. <laughs> И CPL после гибели тиммейта понимает, что на нее можно не бежать. 13-13, дорогие мои, вот такие прикольчики. После этого игры вы играете в зоне Dust 2. Uh, не сильно понял, но если, как я правильно понял, то могу сказать, что нет. После этого матча я просто ничего не делаю. Трансляция заканчивается, к сожалению. Uh, и мы с вами встретимся завтра. Сегодня я играть ни во что не буду. Не получилось бы от бабули забрать раунд с диффузами? Было 5 секунд, а нужно 6. Нет, на диффуз нужно 5 секунд, Константин. <coughs> с диффузами 5, без диффузов 10. Меня мои друзья ненавидели в Mortal Kombat 3 на Нуб Ну, это логично. У нас тоже все ненавидели тех, кто играет за Нуб Все говорили, что ты, типа, не умеешь нормально играть, только и берешь Нуб Ну вот, умницы играли на Люканге. И Люканг, как вы видите, делает даблкил, демонстрируя то, что, как я уже всю первую половину его, черт возьми, называл, избранный. Ну, просто избранный воин Ордена Белый Лотос. Uh, мама от бабули и старик. Uh, я так думаю, в общем-то, здесь надо, конечно, пытаться ретейкать, даже невзирая на АВП у старика. Просто нужно поставить его чуть-чуть подальше. Но ретейкать тебе нужно просто обязательно, потому что счет категорически ужаснейший. Минус от старика по Майами. И верю в чудеса с Люкангом вновь. Ну, Люканг просто фаталити сделал в этом раунде. По-моему, кстати, 3 минуса от Люканга и 2 от Верю в Чудеса. Как-то так. 14-13. GMC вырываются вперед после очень и очень неудачного начала. Вот так вот, прикиньте. Прикиньте, 11-4 проигрывали ребята, но уже 14-13. Это замечательно. Борьба прям, ух, жаришка, черт возьми, сегодня. Ух, го, Турик по Мортишу. А чё, там же есть, вот, если вдруг кто-то хочет посмотреть, зайдите на канал Сноубой. называется. А, там же, ну, прям, чувак, который в Мортал молотит просто неистово там турниров этих по Mortal Комбо. кстати, можете зарегистрироваться, поиграть. Ух ты! Вот это я вовремя бабулю-то включил, вы видели? На ноге какие хэдшоты прилетают. Ну и посмотрите на бай, дамы и господа. Дигл, П-90, две эмки, ФАМАС... Черти, что они закуп. Но 4 минуса. И Гаймодис нервно курит. В шоке от того, что ему придется тащить одному в 5. Ну, конечно, такой не вытаскивается. 14-14. Ну, там же он на 5-й пришел и на 4-й стал дефузить. Странно, я все время играю. Нужно 6 секунд народ поправьте. Если я не прав, всегда было 6. Нет, всегда было 5. А я сразу на этих ребят поставил свой голос. Потные, а, на которых? На GMC. Блин, 14-14. Да, Володь, ты немножечко пока рискуешь проиграть. Но смотрим дальше, дамы и господа. Здесь действительно пока что, как Константин предрекал, вполне себе могут быть и добры. Верю в чудеса. Снова, кстати, энтри-фраг. И на этот раз не с пистолета, а с автоматом. На в этот раз денег хватило Гаймодис. Добирает юзера, ну, 5 в 3. Но мы видели раунды, которые GMC проигрывают даже в таком в большинстве. Но, правда, может быть, этот раунд будет не совсем тем, который они проиграют. Атака Люканг! Минус и размен на больших песках, что означает, собственно, сольное выбивание для игрока с ником Мама. Ну, конечно, мне кажется, тут в соло-то не выбить, потому что, ну, 4 соперника, однако... На сейф уходить тоже нецелесообразно, потому что это отдача пятнадцатого при любом раскладе вещей. Что бы кто ни делал, но придется отдать пятнадцатый. И мама свыкся с тем, что придется отдать пятнадцатый, дорогие друзья. И я в таком случае имею полное право прибавить этот самый пятнадцатый раунд команде GMC до взрыва бомбы. Вот так вот. Так, и голоса у нас в чатике разделились, значит, Лана у нас тоже поставила сразу на команду GMC, а вот Константин и Махмадазимов Сунат э, поставили на оппонентов, как, кстати говоря, и Виктор. Вот, это интересно, дамы и господа, ну что ж, решающий раунд, последний раунд основного времени, либо допы, либо оппоненты проигрывают эту встречу. Другого варианта не дано. Ну что ж, я бы рекомендовал, конечно, команде GMC разыгрывать точку А, потому что на ней у них действительно шансов как-то всегда становится на порядок больше. И вот с минусом, по маме-то все становится очень неприятно. А, Майами погибает, правда, в ответ. Конечно, в перестрелках, наверное, все-таки лучше было не участвовать. Плюс теперь игроки атаки получают себе в спину достаточно грозного соперника. старика бабуля по фрагу. Это допы нахрен, дамы и господа. Это просто допищи. Абсолютно беспробудно проигранный Бесшансовый раунд от команды GMC 500 миллионов ошибок Каждая вот э, Друг на друге сидит и друг друга погоняет Иначе сказать не получается Ну и собственно итог Это допы Так что 15-15 э, Дамы и господа И соответственно теперь победителем Станет команда которая выиграет 19-й э, Раунд э, в этой Собственно непосредственно встрече Верю в чудеса Снова энтрифраг, но его энтрифраги не всегда помогают команде GMC побеждать Однако в атаке GMC сыграли при любых раскладах вещей лучше, чем играли в обороне Что странно, как можно сыграть за слабую сторону плохо, вернее хорошо, а за сильную плохо? Что с вами не так, люди? Почему вы так делаете? Люканг э, минус CPL Ну, вернее как, я-то знаю ответ на этот вопрос, но озвучивать его, конечно же, я не буду 4 в 2. В двухкратном перевесе GMC заходит на точку Б И, как вы видите, старик и мама э, должны сейчас попробовать выпить. Но я не вижу никаких логических причин и обоснований уходить на сейф, Поэтому тут однозначно, конечно, надо что-то выбивать. Мама забирает Люканга, но попадает под размен от Гай Модиса. Гай Модиса, прошу прощения. Ну, а вот старику я бы, наверное, уже рекомендовал уходить на сейв. <свист> <свист> <свист> ну, немножко смоки продлили агонию игрока обороны Так или иначе, шестнадцатый раунд все-таки за командой GMC И на точку А был сыгран последний раунд основного времени Как я и рекомендовал бы команде GMC Но сыграли они его, конечно, прямо из рук вон никак Из рук вон никак Ну что, прилетает ХАЕшечка в ребра и абсолютно ни с кого ХП не снимает. В принципе, такие ХАЕшки логичнее всего, конечно, выбрасывать, когда ты понимаешь, что твой соперник будет тебя пушить в этом раунде. Но не было никаких предпосылок, и мне кажется, это просто выкинутые три сотни на ветер. Зачем, типа, это делать, если... Если... А, мама, а минус Люканг Энтрифрак за коллективом оппоненты Не последовало никакого размена И это самая основная проблема Команды GMC на протяжении Всего этого, ёлки-палки, матча Они не командно играют но не командно вообще Вот что я точно могу заметить Тимплей Приблизительно, ну, я бы, наверное, оценил На двоечку по пятибальной шкале Ну, потому что, ну, прям Ах Ах и ох, когда я вижу такой Counter-Strike К сожалению, я немножечко расстраиваюсь Потому что очень люблю, когда КСик красивый и командный Ну а здесь это выглядит как сольная партия для каждого игрока Саня и Чатик, а вы в курсе, что есть индийская ирония судьбы? Ой, Вить, я где-то что-то такое видел В плане информацию эту видел Но не смотрел 16-16, дорогие друзья, последний раунд первой половины первой серии овертаймов, и сейчас, собственно, одна из команд заберет 17 раунд, после чего последует смена и победителю останется не победителю, а пока что побеждающей команде со счетом 17-16 останется взять всего два раунда для победы за противоположную сторону. Что согласитесь, можно и не сделать. Верю в чудеса, минус от бабули. И минус от Люканга по старику Ну, снова достаточно многообещающее начало для команды GMC Хотя, в последнем раунде, когда мы получили допы Ну, э, приблизительно то же самое Первые минусы как раз-таки сделали GMC А дальше там просто по щелчку отлетел каждый Все-таки, все-таки бомба устанавливается Почему-то игроки обороны, мягко говоря, не уделили должное внимание удержанию Что это вообще за... <смех> Люканг, вы почему таким образом занимаете двадцатку, просто прыгаете с ничем в руках? <смех> очень странное, но очень смелое решение Мама и CPL, естественно, уже не пойдут ни на какие сейвы Размен происходит, а CPL вообще по барабану, знаете, что там как бы надо последний раунд, типа, идти выбивать У него здесь очень важная перестрелка с Гаем Модисом ну что ж, 17-16. Все-таки команда GMC становится победителем по результатам первой половины первой серии овертаймов. Ну и теперь для окончательной победы им нужно взять два раунда. Команде оппоненты нужно забирать в атаке все три для того, чтобы, собственно, стать победителями в этой встрече. Ну и если 2-1 в пользу оппонентов, то мы с вами увидим Очередную серию доп, вторую, если быть точным Здорово, блин, на начало не успел С Новым Годом, Торонто, гейм, приветствую И тебе тоже э -э Ой, вопрос сейчас э про DPI отвечу Только DIP, я просто сначала думал что такое DIP, сенсы? Э -э DPI же э -э Так, я, блин, вы вылетел Вылетел. Так, спасибо, да, во-первых, Торонто большое за поздравление. Вас тоже э, с праздником и э, с наступающим Рождеством. Не знаю, отмечаете вы или не, раз... не отмечаете, но в любом случае с наступающими также. Тем временем, 4 в 4 оппоненты готовятся к выходу на точку А. И здесь Майами, кстати говоря, не в единичном, конечно же, экземпляре эту точку охраняет. Но фраги делает он пока что только в соло. секси girl не убивает э, своего оппонента. Оппонентом является, кстати говоря, мама. И позиция эта весьма и весьма амбициозная, как вы понимаете, да? Но знаем, что там есть АВП где-то на зелени. Люканг тут на велосипеде проезжает мимо. И, как следствие, 18-16. Теперь, теперь, дорогие друзья, что мы с вами получаем? Получаем мы с вами матчпоинт. Один раунд команде GMC для победы. И оппоненты выиграть, увы, в первой серии допов уже не могут. Только дойти до овертаймов при счете 18-18. Собственно, вот такие пока что перспективы у команд. Ну, а команды GMC могут стать победителями. Справедливости ради, конечно Но две снайперские винтовки, мне кажется, многовато Избыточно Однако вопрос, конечно, в позиционном реализа... э, в позиционной реализации э, Данных снайперских винтовок И первый минус, кстати, дает как раз-таки снайперская винтовка Вот я не успел увидеть, кто это был Майами или Гай Модис, но это не важно Верю в чудеса Практически убивает маму, но отдается в руки юзера Майами забирает старика А вот от бабули уже находится на 20 и на халяву просто забирает Майами, потому что кто там Секси Герл, правильно. Секси Герл просто берет и бесплатно продает. Ну, можно так сказать, дарит. Ну, зачем? Люканг. Избранный, елки-палки. Зачем? Уйди просто. Пусть там сидит челик. Чем он тебе мешает? <laughs> Люканг. Ох, ох, уж эти избранные. Ох, уж эти э шаулинские монахи, гаймодиус. Ну что, попытка дефать, а у Гаймодиса есть Дефьюз Кит и минус от Люканга. И это 19-16, дорогие друзья. Ну что-то оппоненты прям подрослабились в последнем раунде. Блин, так все очень грамотно и хорошо делали. И бомбу поставили. А вместо того, чтобы удержать все это дело, просто взяли и как-то рассыпались. А Кек.